Доброго времени суток, с вами Тамхали. На супер тест отправляется еще один новый танк На этот раз китайский ВЗ-114 Насколько я понимаю, раньше этот танк был 8 уровня, но тестировался как восьмерка Теперь его немного подтянули, я так понимаю, накрутили ДТХ И он уже будет тестироваться как танк 9 уровня не знаю, за что этот танк можно будет получить, скорее всего он будет какой-то акционный, не знаю, может быть марафон и вообще, что это будет акционный танк или премиум танк, да, у нас получается в игре сейчас уже есть одна премиум девятка, как он там называется, тяжелый танк СТРВ-К, ну не знаю, может это станет второй премиум танк девятого уровня, ну возможно нет. Это, так чисто мои предположения, как дальше будет неизвестно. В общем, сейчас посмотрим, что этот танк вообще из себя представляет. Но ну, я так понял, танк достаточно, наверное, по геймплею больше будет похож скорее на Мауса. В общем, почитаем, что у нас тут. Пишут вообще про него разработчики. вз 114 остается тяжелым танком с крепким лобовым бронированием, невыдающимися красными характеристиками, мягко говоря. Ну, сейчас я озвучу все эти показатели. Но отличный для тяжелых танков точностью. Основная тактика сражений, да, с противником получается, сидим где-нибудь на базе в кустах, потому что на передовую ехать очень далеко. Если подняться куда-то на горку, будут большие проблемы. То есть займет это очень много времени. Так, лоб в лоб. Ну, это разработчики говорят, что лоб в лоб. Ну да, если мы попали на маленькую карту где-нибудь типа Химмельсдорфа, будет достаточно комфортно, в принципе, играть с хорошей броней. Там не так важна скорость, если мы, конечно, не решим подниматься туда наверх к замку. Ну, а, к примеру, поехать на Банан, в принципе, от башни танковать. Там у нас лобовое бронирование башни, кстати, сразу посмотрим. Так, где у нас тут броня? Бронирование башни 300 миллиметров. лоб 175 с бортов и 95 корма. Бронирование корпуса 140, борта 60, корма 60. То есть, ну, корпус может худо-бедно иногда что-то танкануть, да, ну, особенно от танков ниже уровнем. Ну, башни, наверное, можно будет без проблем танковать десятки, но если посмотреть здесь такой большой лючок, который, скорее всего, наверное, будет пробиваться. Ну, это тоже еще пока что вопрос, неизвестно. Тест на тонный тест, чтобы это показал. Так, еще прочитаем. Тут одно предложение. Хорошая финальная точность открывает относительно редкую для тяжелых танков возможность уверенно вести бой на средних и дальних дистанциях. Ну, как я и сказал вначале, да, сидеть где-нибудь в кустах. Да, закинем куда-нибудь на открытую карту. В поле, вот там себя будет этот танк чувствовать. Ну.. Относительно комфортно, если будет по кому пострелять. А, да, если стрелять некому, и надо куда-то переехать, поменять позицию, то это будет адские мучения. Так, да, кстати, то и говорю про скорость, говорю. Максимальная скорость составляет 33 километра. Ну, ладно, не худший показатель, но при этом удельная мощность всего 12,1 лошадей на тонну. То есть, ну, сами прекрасно понимаете, даже свои 33 километра этот танк будет делать. С трудом, Особенно если где-то будут какие-то возвышения, это просто страдание. Ну вот что касается орудия, здесь конечно все в порядке. Углы вертикальной наводки, то есть, орудие опускается на минус 10 градусов, что в принципе нетипично для китайцев. Если мы возьмем, к примеру, прокачиваем машины, там с этим гораздо хуже, да, там даже хуже, чем у советских танков. Ну не знаю, там вроде у каких-то подтягивали, да, немножко, там даже разница есть. По крайней мере, у 113-го. Но он сейчас не прокачивается, у нас тоже там, да, ушел в коллекционный или как он там. То есть у него, например, с бортов орудие опускается лучше, там, по-моему, минус 7, слабовой там минус 6 или минус 5, ладно, не буду сейчас что-то не вводить никого в заблуждение. Но в общем, есть такая фишка, что с бортов орудие опускается гораздо лучше, чем если слабовой. Так, стреляем. Ну, как раз таки чаще так и приходится. Это ладно, где-нибудь, да, на ровной местности, когда орудие плохо склоняется. Еще можно, пуду-бедно найти какое-то укрытие, играть от башни. Но вот как раз таки углы вертикальной наводки иногда определяют, насколько на танке вообще будет комфортно играть. Да, иногда это важнее каких-то других показателей, но, не знаю, динамика все-таки тоже очень сильно... Решает. Да, к примеру, где-то если надо будет отступить, то на этом танке это сделать будет невозможно. То есть мы какую позицию заняли, там и придется отыгрывать до конца. Так, смотрим средний урон 530. Бронепробитие, кстати, базовым снарядом неплохое, 266 единиц. Голдой 300, ну не голдой, как сейчас принято, говорит специальный. Снаряд бронепробития 311, показатель получается, ну, хуже, чем у большинства других танков. Так разработчики сделают. Фугасом уро урон средний 660 единиц, бронепробитие 65 миллиметров. Время перезарядки, ну, некомфортно. 17 секунд. Ну, придется это все улучшать. Ставить досылатель, ставить, ну, там, как он называется, этот, короче, который дает плюс 5% ко всем умениям экипажа. В общем, я думаю, понятно. Так. Ну, Насчет комфорта, ну, да, точностью орудия хорошее для тяжелого танка вообще просто на высоте 0,33 на 100 метров показатель как у некоторых ПТ-шек, ну или да, на уровне лучше даже чем у многих средних танков, к примеру. Время прицеливания зато 3,6 секунды, то есть сводиться мы будем очень и очень долго. И в этом плане, конечно, орудие подводит. Да, все бы ничего, но вот время перезарядки и время сведения долгие. Ну, так всегда, есть плюс, есть минус, это у нас так положено, не можешь же танк быть, если во всем хорош, значит имба, имба нам в игре в принципе никому не нужна, я думаю, любой игрок со мной согласится, по крайней мере, который думает, да, потому что если будет имба, то есть мы вышли в бой, да, там всех убиваем, всех наказываем, нам-то весело, но если мы сами в игре выходим против такого танка, нам уже совсем будет не весело. Так, про скорость поговорили Что еще тут интересно можно посмотреть Так, скорость поворота ходовой 24 градуса в секунду Скорость поворота башни 18 градусов в секунду Живучесть, кстати, для 9 уровня, я считаю, здесь, по-моему, лишку хватили 2300, то есть даже у некоторых танков 10 уровня тяжелых показателей на этом уровне Ну или ниже, да, где-то там 2-2 с небольшим 1000, тут даже 300 Ну это может компенсация за вот эту вот проблемы с максимальной скоростью и удельной мощностью да, решили этому танку дать немного больше прочности. По-хорошему на девятом уровне, ну, две наверное, для этого танка было бы нормально. Ну, ладно, сделали две триста, ничего страшного, на один снаряд больше этот танк может пережить. Ну, и то не факт, смотря кто по вам будет стрелять, да? Если ст переживем. Если ПТ-шка, тут вопрос, Особенно, если какой-нибудь ягд 100 там, у которой Альфа очень и очень большая. Не знаю, насколько, да, ну, уже говорил, этот танк будет сложно получить. Ну, подождем, сейчас супертест пройдет, потом, наверное, объявят и сообщат все-таки, за что этот танк, каким образом можно будет получить. Ну, в целом, для любителей тяжелых танков, может он и да, кого-то заинтересует. Ну, я, с одной стороны, люблю играть на тяжелых танках, но все равно... Это такие страдания, когда машины настолько медленные, да? вот, кто качал китайцев, ну, ВЗшки у меня нету, 10 уровня, вот у меня есть 113, то есть это будет, ну, сильно отличаться, то есть нетипичный китайцы у нас выходит. Да, те танки тяжелые, они динамичные На них и, ну, играть достаточно комфортно Они скорее по ходовым параметрам Ближе к СТшкам, нежели к тяжелым танкам То есть они быстрые У них там хорошая максималка Неплохая удельная мощность Ну и здесь получается все с точностью До наоборот Ну не знаю, будем, будем ждать Я даже, ну если за марафон Конечно, ну тут многие игроки Проходят лесом, в том числе и я Я в марафонах участие Стараюсь не принимать ну, опять же, трата времени, трата нервов, а, а мало ли, а вдруг не успеешь, да, там нате вам скидку, идите тратите деньги. Стараюсь деньги все таки не тратить Я деньги берегу на случай, вот, Новый год Коробки купить, открыть Это, так сказать, для меня вот эти новогодние коробки Да, что-то меня вообще уже к другой теме понесло Это как возможность раз в год задонатить Немного больше выгоды, чем если донатить в течение года Я сразу, да, там, купил 20-40 коробок Открыл, мне вот годовой запас голды Ну, может, да, там еще плюс там выпадают еще всякие бонусы и быстрее елку можно украсить чтобы больше бонусов от игры получать такая блин получилась <з argue> реклама новогодних коробок я не призываю никого их покупать не надо тратить лишние деньги ну кому хочется пожалуйста себя порадовать как маленький подарок в общем, все, надо пора закругляться. Про танк вроде уже все рассказал. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, не забываем ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.